Итак, друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта макиавора.рф. Я продолжаю целый курс видеолекций по разминке перед работой, по постановке удара и работе на снарядах. И сегодня мы подошли к тому, как надо готовить к работе на снаряд на тяжелых и к работе на макиаворе, лучше на сустав. Учезапястный сустав является одним из самых крупных демферов при ударе кулаком. В ударе ладонью меньше. При ударе кулаком это один из крупнейших демпферов, испытывает колоссальную нагрузку. Это очень гибкий сустав и в то же время небольшой. Сустав, отвечающий за ловкость кисти, поэтому очень ответственный и важный для жизни. Поэтому, если заниматься набивкой кулака ортодоксальными методами, и при этом не следить за тем, как делается разминка и заминка перед и после работы на макеваре, то этот сустав отгрубляется, в нем возникает тугоподвижность и, соответственно, в некоторой степени теряется ловкость. Да, он становится крепким, стабильным, жестким, но ловкость будет утеряна. И, соответственно, для быта это будет большая потеря для жизни, потому что именно рука, сделает с человеком, да, а в плане физическом. Противопоставление большого пальца, ловкость пальцев и ловкость соответственно кисти как таковой. Поэтому переоценить значимость о подготовке сустава перед работой на макеваре и разминку его невозможно. Поэтому она необходима крайне. Упражнения для разминки учезапястного сустава довольно-таки просты. Они известны всем, особенно, кто занимается джиу-джису, дзюдо, до Там все довольно просто. Значит, давайте покажу и походу прокомментирую. Первое. Мы растягиваем ладонную поверхность всего предплечья, все сухожилия предплечья, мышцы. И, соответственно, тянем сухожилия которые проходят, сухожилия сгибателей пальцев, которые проходят через лучезаказный сустав. Берем закончики пальца для того, чтобы лучше сухожилия растягивать. Если мы возьмем ниже и пальцы останутся согнуты, сухожилие будет растягиваться хуже. Соответственно, мы меньше проработаем все структуры, которые вообще проходят в проекции общезакасных суставов. Тянем где-то 10 щитов, не торопимся. Я немножко быстрее покажу. Ну, суть такая. Одна рука, другая. Теперь то же самое делаем в обратную сторону. Кажется то же самое, но на самом деле прорабатывается чуть иначе. Я это так чувствую и это проверено, поверьте. Другая рука. Дальше. Берем себя за кисть, вот так обхватываем, значит, большим пальцем и средним пальцем, то есть это сустав. Локоть опускаем строго вниз, другой локоть опускаем строго вниз. Кисть давит на, э, ладонной поверхностью, на тыльную, локти не опускает. Вот таким вот образом. Важно, чтобы не было мимо, вот так вот, вот так. чтобы кисть давилась вверх. И загибать. Другая рука. А хорошо. Не надо э, есть, усердствовать через течеще усилия. То есть не должно быть сильного болевого син, э, э, синдрома. Легко должно, да, но все должно делаться легко и легкая, легкой боли, ее почти нет, даже приятно должно быть, такой легкий мазохизм. На себя ладонь, обхватываем ее другую ладонь тих, руки, ладонью уберем себя за большой палец и руку выворачиваем ладонью наружу, но если это правая рука, то против часовой стрелки, вот таким вот образом. И опускаем руку вниз, а локти разводим в стороны. Левая рука, правая рука. Правой рукой захватываем за большой палец. Сам большой палец правой руки ставим на тыльную с ладони. Выворачиваем руку ладонью наружу, левую. Уже сейчас по часовой стрелке кулаки и локти разводим в стороны. Руки опускаем вниз. Дальше. Палец на руке вниз большой направлен. Берем сверху другую руку. Сверху. Вот так. И поднимаем руку колыбу. Ладонь развернута наружу в сторону. Большой палец, чтобы смотрел четко вперед. Плохи разводим в сторону. Другая рука. Палец вниз. Рука сверху. Локти в сторону, руку вверх, пальцами вверх, большой палец направлен четко вперед. Дальше. Не забываем про наше любимое, которое я делал, когда показывал э, и плечевой сустав разминку, и, и локтевой. Руки на себя тыльными поверхностями соединяем в замок и в ладыш. Меняем местами в ладыш. Вот таким вот образом. Хорошая проработка лучше запястного сустава. У короче рука погибше, можно большим пальцем постараться достать до предплечья. Вот, таким вот, вот если коротко такова разминка. Единственное, что я не сакцентировал, то что нужно делать, не надо сразу пытаться связки мышц развивать. Сначала надо все хорошо прогреть. То есть всегда начинается с растирания. Делаем растирание довольно продолжительное. Довольно продолжительное. И когда сустав горячий, вот тогда и суставы и сухожилие. Тогда и начинаем разминку как таковую. Вот, довольно простой комплекс, довольно быстрый. Его же нужно делать и после работы. На макеларе, когда в суставе создаются компрессии. От Для того, чтобы эти компрессии снять и запустить туда как можно больше крови, вот. мы делаем то же самое, но только намного быстрее. И, э, э, то есть интенсивность меньше, делаем быстрее, в смысле быстрее по времени. Э, раза в три в четыре просто делается ну, вот таким вот образом. Потянули, потянули, потянули, буквально по 2 по три секунды, немножко быстрее делаем. Так, так. В общем, все. Вот. Постоянки. Повращали кисти. Стряхнули. Все. И разминка, собственно говоря, произведена. И можно идти заниматься своими делами. Видите, занимает это мало времени, но страхует ваши суставы довольно надежно. Обязательно делайте разминку для запястного сустава. Не пожалеете. В отдаленной перспективе это защитит ваши суставы и оставит ваши руки и кисти ловкими. Всем пока. И подписывайтесь обязательно на мои каналы на YouTube, которые посвящены работе на макиваре. И подписывайтесь и посещайте сайт макевара.ру. Всем пока.